Приветствую. Автономы лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сейчас хотел бы поговорить о некоторых э, лидерах мнений, блоггерах и так далее, и так далее. Так сказать, э, правдорубов, правдоделов, да, вот, э, которые очень любят вешать ярлыки различные. Ну, кстати, других они в этом обменяют. Не дай бог кто-то другой что-то повесит какой-то ярлык, сразу же будут обвинения. А сами они, ой-ой-ой, как любят. Сразу вешать а, либерал, коммуняка, а, пацифист, невойняшка. Что еще там они любят? А, нацист, фашист, ну, там миллион, инфо вот. То есть у них <coughs> на каждый случай жизни есть, соответственно, свой ярлычок, который они вешают. Ну, в общем-то, я сейчас из всех... Ярлыков хотел бы сегодня рассмотреть один. Вот. Он касается медицины. Вот. инфо но со стороны медицины. Не из проектов там действительно эта тема гнилая, не хочу ее касаться даже, эти пирамиды, из проекты вот. А вот что касается медицины, вот этот момент очень интересен. Вот. Когда начинают вешать ярлыки инфо вот, людям, ну понимаете, не дай бог человек какой-то свой инфо инфопродукт сделал, да? Вот любой инфо, инфопродукт, пользование, ну вот возьмем Стаса как просто, да? Вот он сделал инфопродукт, где он объясняет, как э, видеоредактором пользоваться, да? Funnel что-то такое, вот. В общем, видеоредактор, обработка видео. Ну все, он инфо -цыган. Он других обвиняет в этом, а сам-то он кто? Он инфопродукт продает, он инфо -цыган. Но он говорит, нет, это другое. То есть, у Стаса здесь антидругин. Он объелся антидругина, да, и начинает на других навешивать ярлыки, что они инфо-цыгане. Но это другое у него в каком плане? В том плане, что он инфо-цыганами часто еще других называет. Это, например, людей, которые, скажем, нетрадиционной медициной занимаются. Он обвиняет людей, ну, не только он, вот, многие, многие. Вот. Просто для примера, скажем, когда... Люди отказываются от официальной медицины, скажем, заболевшие раком, да? Давайте вот конкретику возьмем небольшую. Вот. Заболевшие раком отказываются и умирают. И он говорит, как так, они могли бы жить. Вот химиотерапия, есть же случаи, выздоровление, все такое. И это нехорошо, вот этих людей надо наказывать. Ну, давайте возьмем цифры. Вот я просто посмотрел статистику, и оказывается, каждый год ставится. Онкологический диагноз той или иной, того или иного рака, так скажем, да, ну, опухоли. вот У нас несколько видов это онкологии. Вот, 560-600 тысяч каждый год таких диагнозов. В России я имею в виду. В России. А знаете, сколько умирает людей от онкологии? Почти 300 тысяч, каждый второй. Ой, как интересно это стало, да? Но только ничего никто об этом не кричит, это же официальная медицина. Никто об этом не кричит. Ну раз от официальной медицины умирают, ну, ну, ну что тут поделаешь, да? Как бы это другое. Каждый второй умирает. У них вообще там в этой связи, как таковых, выздоровших вообще нет. Там, понимаете, у вас случается ремиссия. И если в течение пяти лет то есть у вас ничего не растет, новых метастаз не появляется опухолей, то вы условно считаетесь выздоровевшим. Но вы на учете, соответственно, ходите, проверяетесь. Вот. Но если 5 лет ничего не было, условно вы выздоровели. Вот. И там в основном, в основном ставится просто срок, сколько вы еще проживете без терапии и с терапией. И здесь тоже не все так однозначно. Потому что вот это вот облучение, да, химиотерапия, больше она лечит или калечит, тоже тут мнения расходятся. Человек дольше проживет с ней или без нее. Мнения тоже расходятся. То есть тут тоже не все так однозначно. Ну, первые стадии, наверное, там можно говорить о чем-то таком более-менее конкретном, что вы дольше проживете, если все-таки там что-то вырежете, там будете как-то это все облучать. Вот. Но, тем не менее... Но. А скажите, сколько случаев вы знаете, когда вот от рака умерли те, кто отказался проходить химиотерапию и альтернативно там ну, какого-то экстрасенса лечился? Мне такие случаи известны единиц, понимаете? И смотрите, вот один такой случай, да, и сколько говна, сколько говна выливается везде на официальном телевидении аналоговом, да, в Ютубе, вот сразу же сколько говна. Но когда каждый второй умирает, каждый год, блин, это другое, это нормально. Ой, как удобно, да? Вы не находите? Ой, как удобно. А. Ну и что это тогда? Конкуренция или что? Ну вот как, как хотите, так рассматривайте в этом вопросе. Но это не конец темы. Я вот всем господам, которые кричат инфо-цыган да, на различных экстрасенсов, ну, таких, как, скажем, Кашпировский, да, вот, или Алан Чумаку. У Кашпировского, кстати, было официальное образование в медицинском, по психотерапевт. Чумака не было, но тем не менее, у них, ну, не знаю, сотни там или тысячи вылечившихся, да, которые им писали, что они вылечились от того, от другого, там у них рассосалось, здесь рассосалось. Вот. Насколько эти случаи, все ли они имеют место быть, ну, это надо смотреть. вот. Но, тем не менее, Таких случаев ну, отзывов фиксировано много. Вот. Может, ваши кто-то даже знакомые об этом говорили. Вот. То есть, ну оно как бы имеет место быть, да? но ну, значит, феномен этого есть. И вот, уважаемые, уважаемые лидеры мнений, ученые, да? особенно медики, вот сейчас я особенно медикам хочу обратиться, да? объясните мне, дураку, один эффект, эффект плацебо. Давайте, с научной точки зрения, вот две группы принимают эффект плацебо. Одним сказали, что это лекарство, которое вылечит вашу болезнь, ну, определенные болезни. У вторых, тоже она есть, вот. но им, соответственно, просто сказали, что это вот просто, ну, от чего-то другого, там, от насморка или от чего-то другого, но не от этой болезни. В общем, или там одним давали нормальное лекарство, а вторым пустышку. Не суть, эксперименты проводились и так, и так. Вот. И вот объясните, почему те, кто получали пустышку, среди них были выздоровшие. Зафиксировано научно, в медицинской литературе, о тех или иных болезнях. Получали пустышку и выздоровели, это ни один врач не отрицает. Так объясните, какой там белок, что запускает от этой пустышки. Давайте научным языком не объясните, дураку. Я тупой, я не понимаю. Какой там белок на что влияет в пустышки, что он запускает вот этот механизм выздоровления организма? Объяснить. Это же так просто. Вот этот белок входит, соответственно, в такое-то действие, механизм запускается, реакция, организм, там другой белок запускает, третий, пятый, десятый там, что там, что там поражается или наоборот, где, где там ваш иммунитет? И почему это не происходит у другой группы людей, которые тоже принимали пустышку, но не выздоровели? Почему у них не запустилось? Вот у одних запустилось, а у других нет. Вот давайте. Вот тогда объясните, вот тогда можете называть людей, у которых зафиксированы случаи выздоровления, да, других людей, инфо-цыганами. А пока, ребята, вы просто, знаете, бабки базарные. Просто уничтожаете конкурентов, и все. Боитесь конкуренции в этом вопросе? Что еще могу сказать? По-другому вас рассматривать не могу. Вот так. А люди, которые вообще не стараются даже немножечко проанализировать, которые ну, не имеют, это не их заработок, они не имеют этого денег, они просто, ну вот, блохеры, да? лидеры мнений. Но не влезая в вопрос, открывают свой рот. И своим ртом несут весь этот бред. Да, даже вот мозг человеку дан то чтобы немножечко критически что-то анализировать, да, они не утруждаются. Ребята, объясните, идите к врачам и задайте им этот вопрос. Пусть они вам скажут, какой белок запускает механизм выздоровления. Тогда будет предмет для разговора. Ну, на этом, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пущевой ориентацией. Стоп! До следующего видео.